Приветствую Вас, друзья, художники-любители. Этот ролик посвящен написанию копии картины Ивана Ивановича Шишкина «Сосновый бор» или «Мачтовый лес в Вятской губернии». В предыдущем видео об изготовлении палитры, я обещал, что покажу как написать две картины одновременно одной палитрой. Писались картины «Корабельная роща» и «Сосновый бор» по картинам. Сразу оговорюсь, по картине «Корабельная роща» на моем канале уже есть два ролика. Поэтому о ней я буду лишь упоминать. Пример письма будет на картине «Сосновый бор». Но в принципе они писались одинаково. Еще пару слов. Корабельную рощу я копировал много раз. Изучил ее каждую веточку. Естественно, многие художники обращаются к этой картине и копируют ее. Картина «Сосновый бор» всегда попадалась мне на глаза, но почему-то я упускал ее. А тут смотревшись, мне понравилась она больше, чем «Корабельная роща». Она спокойная и по композиции мне нравится больше, чем сравниваемый шедевр. Позже я нашел в интернете много копий этой картины. Об этом еще скажу. Начну. Первый сеанс. Вначале эксперимент заключался в том, что правильнее вначале сделать имприматуру холста, а затем нанести рисунок, или наоборот, нанести рисунок, а после покрыть белый холст в определенный цвет, так как обе картины это копии рисовать композицию вручную не имеет смысла. Я перевел распечатанные картинки на холст через копировальную бумагу. Затем корабельную рощу обрисовал маркером. Картину сосновый бор также перевел на полотно через копирку. После, чтобы приглушить следы копировальной бумаги и маркера, еще раз жидко покрыл акриловым грунтом обе картины. Дал акрилу время просохнуть. Для сокращения текста в ролике корабельную рощу я иногда буду называть просто роща, а сосновый бор просто бор. Корабельную рощу я покрыл все полотно марсом желтым прозрачным. Затем после просушки обрисовал композицию тоже марсом желтым. Оставил сушиться. Пока просыхала роща, картину бор я немного начал по-другому. Здесь я сначала обрисовал рисунок марсом желтым. После просушки рисунка покрыл все полотно этой же краской. После начала первого этапа этих двух копий был сделан вывод. Никакой разницы, что сначала, рисунок, имприматура, или наоборот, нет. И в том, и в другом случае, холст приведен в определенную тональность. Рисунок для дальнейшей работы виден. Все. Далее, корабельная роща будет показана лишь вскользь. Итак, сосновый бор. Копия с картины Ивана Шишкина. Оговорюсь, не с картиной, а с репродукцией. Мне удалось найти репродукцию для картины корабельной роща" с очень высоким разрешением. Кто смотрит мои ролики, тот в курсе. Репродукцию картины «Сосновый бор» в хорошем качестве найти не удалось. Тем не менее, не важно. Общий сюжет виден. Остальное фантазии и умение или неумение художника. Начнем. Позволю дать себе рекомендацию. Не нужно пытаться скопировать руку мастера один в один. Во-первых, мы не занимаемся подделкой мирового шедевра, а лишь только обучаемся на них. Во-вторых, я думаю, что даже и сам автор данной картины, Иван Шишкин, не смог бы повторить ее один в один. А значит, нужно лишь путем анализа и живописных проб пытаться понять, как строится картина. Также в данной работе применяются те краски, которые имеются в наличии, а не те, которыми пользовался автор в давние времена. Мы можем не знать об этом или просто догадываться. Второй сеанс. Небо подмалевок композиции. Итак. После этой стадии перевода рисунка и закрашивания холста в определенный цвет, после просушки, приступаю к письму. Простите, сложно было снимать одновременно, как писались две картины. К примеру, я составлял палитру для одной картины. На следующий день брал краски с этой же палитры для другой. Картины похожи, все поймете. Краски для неба. Голубая ФЦ и кобальт синий спектральный. Можно любой кобальт. А можно и вообще обойтись одной ФЦ. Намешиваю два пятачка на белилах. Из ФЦ получаю чистый голубой цвет. Из кобальта тоже голубой, но чуток он тяготеет в фиолетовую сторону. Просто может объясню, пока не важно. Этими голубыми пятачками крашу небо. Ах да, показываю на роще, а ножен на сосновом боре. Просто корабельная роща опережала в работе бор. Палитра составлялась раньше. Поэтому вы можете видеть замесы, о которых я еще не говорил. Пока не обращайте на них внимания. Тот же все станет на свой путь. Пожалуйста, то же самое небо соснового бора. В правую сторону неба относительно глаз смотрящего, идет белильная смесь на кобальте. В левую, постепенно, больше голубой фц-краски, также замешанной на белилах. Получается плавный переход от синевы в светло-березовый краски немного заезжаю на кроны деревьев. Это для того, чтобы впоследствии, когда будут писаться эти кроны, не было рваного стыка между деревьями и небом. Готово. В дальнейшем она еще немного будет писаться. Перед письмом основной композиции, позволю себе объяснить, как я вижу устройство картины Шишкина, Сосновый Бор и Корабельная Роща. Смотрим оригинал. Естественно, исходим из того, что видим на репродукции экрана монитора, который имеется. Картины в натуре у нас нет. На репродукции видно солнечный пейзаж. Это определяется по теням, которые отбрасывают деревья, кусты, предметы в виде камней, веточек травы и тому подобное. Обычно многие художники-любители, рисуя солнечный свет в пейзажи, стараются усилить его сочными, иногда даже кислотными красками, а иногда уводят краски в грязь, и стараются написать сильный контраст между светлым и темным, у Шишкина все умеренно и спокойно. Вот смотрите. Примеры копий шишкинских картин художников-любителей из интернета. Вот эта картина контрастная. Много светло-зеленых участков. Яркость зелени слишком кислотная. Вот эта копия жухлая. Слишком явный контраст светлого и темного. Нет плавного перехода от цвета к тени. Это копия грязная месиво красок. Вот в этой картинке опять встает вопрос о грязи. Глубина леса просто черная краска. Давайте еще раз вернемся к оригиналу репродукции нет никаких кислотных красок. Поляна, освещенная солнцем, очень умеренная, в тоне светлого цвета. Глубина леса вроде темная, но при рассмотрении, даже в самых темных участках, просматриваются какие-то детали в виде стволов, каких-то кустов, а не просто черная краска. Вот такую глубину темноты мне и захотелось повторить. Что получится, увидим в процессе. Таинство темной глубины начинается с красок. На палитре вы видите краски. Кобальт синий, травяная зеленая, сиена сжёная, Марс желтый прозрачный и белила титановые. Я пропустил один тюбик краски, это Марс оранжевый прозрачный. Она была взята по ошибке, забудьте о ней. Все цветные краски прозрачные или полупрозрачные, кроме белил. Нужно понять слово прозрачные. Значит, сквозь них что-то будет видно. Они же прозрачные. Все как в природе. Если поставить глухой деревянный забор, то сквозь него не увидим ничего. Но если забора нет, значит, видим все, что перед нашими глазами. В природе существует всего лишь два препятствия, которые не позволяют увидеть по детальную глубину. Это плотность воздуха и малое присутствие света. Короче кроющими красками написать глубину сложно а то и невозможно тем более за один сеанс кроющие краски как тот забор покрасить сверху все что будет лежать под ними и ничего не будет видно а прозрачные краски на то и прозрачные чтобы через них что-то видеть извините слишком разболтался приступим подмалевок пейзажа для первого цветного подмалевка пейзажа составляю палитру как было сказано раньше, краски прозрачные и полупрозрачные. Смеси на белилах. Сиена жженная и травяная зеленая по капельке зеленый больше. Второй пятачок то же самое, только больше сиены. Один пятачок получается зеленоватый, другой уходит в красноватый оттенок. Третий колер на белилах. Травяная зеленая и марс желтый. Получаю болотный оттенок. Вначале палитра составлялась, используя минимум краски потому что это был поиск. Пробы. Но в принципе такая живопись не подразумевает больших замесов. То есть краски всегда будут использоваться по минимуму. Это смесь зеленой и марса оранжевого. Я говорил, не нужен здесь марс оранжевый, не обращайте внимания на эту смесь. В принципе получается тот же болотный оттенок. Далее. Травяная зеленая и кобальт синий в чистом виде. И это смесь пятачок на белилах. Колеры на белилах пока не понадобятся. Они были замешаны лишь как индикаторы. Объясняю: Чистые смеси прозрачных красок трудно различимые по цвету. Они просто темные. Белильные смеси, замешанные из этих красок, дают представление о цвете. Темными смесями, которые без белил, набираю темные участки глубины леса. В основном задействуется сине-зеленая смесь. В некоторых местах темноты позволяют залезть кистью в сиену сжевную. Это дает еще больше темноты. Краски наносятся тонко на разбавители. Сквозь этот закрас должна просматриваться желтоватая имприматура. Она дает дополнительные оттенки. верхушки деревьев которые освещены солнцем красятся чистой краской марс желтый прозрачный Поляна, освещенная солнцем, закрашивается болотным колером, который набелил их, но краска наносит так тонко, ну, как акварель на разбавителе. желтые подложки имприматуры дает также дополнительные оттенки. Смотрите, без моих слов поймете, это всего лишь делаем первый цветной подмалевок. Такой предварительный подмалевок получился. В принципе, это как бы рисунок с цветными красками, но уже есть представление о гамме будущей картины. Обозначенное отношение. Темное относительно светлого. Я его просушил. Третий сеанс. Глубина леса. На этом этапе я буду усиливать затемнять глубину леса. Но сначала опять начну с неба. Небо с предыдущего сеанса просохло. Просто уплотним и добавим немножко других оттеночков. Краски не меняются. Голубая Фц, кобальт синий. Можно обойтись одной ФЦ, я уже говорил. Травяная зеленая, сиена жженая, марс желтый, прозрачный и белил титановые. Как и в предыдущем сеансе, намешиваются два пятачка на белилах. Закрашиваю еще раз небо. Если не хватает синевых, залезаю в чистые синие краски и подмешиваю белильным смесем. Смотрите, все поймете. Палитру по возможности показываю. Глубина леса. Так как подмалевок от предыдущего сеанса просох, можно смело затемнять глубину леса прозрачными красками. При этом предварительный рисунок стволов остается видимым. Но стволы деревьев будут затемняться. Затемняются лишь те деревья, которые в глубине. оставляя нетронутыми центральные стволы, вот эти два ствола особо яркие, которые освещены солнцем. И деревья слева на переднем плане, тоже не трогаем темной краской. Ну, можно так чуть-чуть. знаете. Пройтись по ним так смочить темный красочку, смочить и говорю тонко-тонко. Некоторые стволы прям по темной краске можно предварительно вводить белильные смеси по чуточку. Соединяясь с сырой темной краской, прямо на холсте они станут темнее, естественно, чем на палитре. Этими же белильными смесями можно рисовать предварительные, но ну, какие-то крупные ветки на упавших стволах, там, чтобы совсем не потерять рисунок в дальнейшем. Смотрите. Все, что Вы сейчас видите, это еще не письмо. Это как бы второй цветной подмалевок с набором тона. Что светлее, там темнее. Обязательно смотрю на оригинал, сравниваю с ним. Но общий колорит картины уже просматривается. Он такой зелено-песчаный. Это я так определил. Но пока картина такая немножко ярковатая, чуть-чуть ядовитая. Это потому, что прозрачные краски пропускают свет через себя и он отражается от более светлой желтоватой основы и даже от самого белого холста. Впоследствии эта яркость погасится колерами с применением белил. Но глубина леса останется нетронутой белилами. Об этом еще раз поведаю немного позже. На этом сеанс был закончен и оставлен на просушку. Как видите, есть темный задний центральный план и светлый передний. На переднем плане, в песчаных берегах и ручейке, темные смеси не применялись. В основном был задействован марс желтый прозрачный или в смеси подмешивались белила. Я дал просохнуть этому этапу, чтобы собраться с новыми силами. Поехали дальше. Немного отступлю от картины. В предыдущем ролике я рассказывал про изготовление палитры ящичка и с помощью ее писал сразу две картины. Немножко покажу ее в работе, то есть она оправдала себя наверное. Для замены грязной палитры из ящичка достаются новый лист с пленкой, самоклейкой. Снимаю старую пленку засохшей краской. Прошу заметить, после предыдущей работы, какой маленький расход краски. И самое главное, какие чистые замесы, не считая вкрапления от не всегда промытых кисти. Разве бывает палитра чистой при письме в один сеанс? Нет, я сам рисовала Аля Приму. Вот такая она бывает. И лишь послойный метод дает контроль над оттенками, если они проявляются уже на холсте через прозрачность а никогда когда их ищешь на палитре, там что-то мажешь, мажешь, не знаешь как, какую краску набирать. И краска-то здесь всего ничего, но хорошие оттенки появляются через многослойность. Далее я приклеиваю новый серый лист на палитру из пластика. Затем вынимаю из ящичка тюбики с краской и понемногу выдавливаю чистой краски на палитру. Ставлю картину. Слева кладу кисти, справа разбавитель и тряпочку. Все, рабочее место готово. Все под рукой для данной картины. Палитра ящичек работает. Продолжаю. Четвертый сеанс. Предварительное письмо. Заново составляю палитру. В этом сеансе уже понадобятся замеса на белилах. Травяная зеленая в смеси с кобальтом синим. Замешиваем эту смесь на белилах, но не слишком светлую. Можно один пятачок увести в зеленую сторону, а второй допустим в синюю. Травяная зеленая, с марсом желтым, тоже на белилах. Зеленая больше. Эти замесы пойдут в хвою и листву деревьев. Травяная зеленая, в смеси с голубой ФЦ краской, в чистом виде. Это самая темная смесь на палитре. Ей будет уточняться темнота леса. Ну И от этой темной смеси производная на белилах. И последние два колера. Марс желтый и сиена жженая на белилах. Они в основном будут задействованы в стволах и ветках деревьев, а также в песчаном береге, пока этих заместов хватит. Все остальное по ходу. Продолжаю набирать пятна листвы и хвои на верхушках деревьев, пока без мелких деталей. это уплотняю темную глубину, но только чистыми красками, без белил. По-сырому можно впаивать смеси на белилах, предварительно обозначая стволы, которые в глубине. Сырая темная краска будет затемнять белильные колеры уже на холсте. Это хорошо, потому что деревья в глубине и должны быть темнее тех, которые на свету спереди. Я палитру показываю, поэтому смотрите, все поймете. Вот что получилось после этого сеанса. Можно продолжить работу, но я, порисовал картинку часа четыре, останавливаюсь. Нельзя долго работать с живописью, чтобы не замылился глаз. Есть такое выражение. Тени стали темнее и глубже. В то же время, в этой глубине просматривается какая-то растительность. Все как в природе. Пятый сеанс. Продолжение письма. В этом сеансе нет ничего нового. Просто продолжаю рисовать предварительные детали. Больше внимания уже будет уделяться переднему светлому плану. Палитра не меняется. Все как и в предыдущей работе. Палитру по ходу показываю. Обратите внимание вот на эту сосну. Она находится в тени от переднего центрального дерева. Предварительно были нарисованы хвойные пятна, тяготеющие в синеву. Это синяя-зеленая смесь, в которой голубой ФЦ краски больше. Она уже просохла с предыдущего сеанса. Сейчас тоже смесь, в которой немножко набелил их, рисуется масса хвои, более светлая. Мне очень понравилось это шишкинское решение. Именно синевой увести данное дерево в тень. Пока видно, что по цвету с передним деревом они разные, а потом одинаковые. Но не забываем, что хвоя переднего дерева еще будет высветляться. Продолжаю. Вол и ветки самого светлого дерева красятся Марсом желтым, замешанным на белилах. Марса там вообще капельку в белилах. Иногда кисть от других красок не промывается, что дает белильную смесь, ну, дополнительные такие мелкие-мелкие в и ну, оттеночки. Скажу сразу, самый яркий свет, на который попадает лучи солнца, впоследствии будет еще выбеливаться чистыми белилами. Тут есть одна фишка, которую мне удалось испытать. Почему мне нужны контрастные белильные пятна, об этом скажу позже. Пока смотрите без моих слов. Повторюсь, не нужно писать мелочи типа листочков, травинок. Все предварительно, цветовые пятна. Тем более на дальнем плане. Там нет прописки до листочка. А то можно раздробить мелочи, задний план и не хватит силы детализации для переднего. Не надо спешить. Постепенно перехожу на средний и передний план. Все то же самое, краски не меняются, но самой темной сине-зеленой смеси используется здесь уже по минимуму, не так как в глубине здесь черноты нет. В основном идут белильные, зеленоватые смеси. Красно-коричневые листва на упавшем дереве, это сиена жирная в чистом виде и с белилами. Еще сиена жирная на переднем плане используется в песчаном береге для теней под нависающей травой. Как я говорил раньше, я набираю свет на траве под солнцем, но никаких ярких красок не использую. Все светлое только то, что намешано на палитре. Но при этом цвет и свет травы спокойный. Работает лишь соотношение рядом лежащей тени от деревьев который практически не отбелил, или по минимуму. Ручей. На самом переднем плане по центру композиции находится ручей и песчаные берега. По большому счету в сам ручей идет чистая краска марс желтый. В этот цвет есть вкрапления зеленой, сиены и от непромытой кистью. Но в основном ручей должен быть прозрачным, потому что постепенно будут рисоваться каменистые дно и также постепенно камушки будут уходить в глубину. Поэтому и пишем прозрачными красками. Все как в жизни. То есть камушки под слоем воды, понимаете? Для песчаных берегов тоже идет Марс желтый, сиенножженная, но уже замешанный на белилах. Камни, которые валяются на берегу, и вот эти крупные, вроде белые. Но, как известно, белый цвет самый сложный в живописи. Так как белая поверхность принимает и отражает весь световой спектр, а также дает рефлекс от окружающей среды, поэтому для камней идут все краски, имеющиеся на палитре, только более разбавленных белилами. Детально на переднем плане пока предварительно пятнами. Смотрите внимательно, все поймете. На этом сеанс был закончен. Я отдыхаю, картина сохнет. Давайте сравним предыдущий этап второго подмалевка и предварительное письмо, пока без особой детализации. В первой картинке, которая красилась в основном прозрачными красками, есть резкий переход от темного к светлому. Вторая картинка успокоилась. Это потому, что белила погасили насыщенность прозрачных красок. Впоследствии, когда передний план более детализируется, Появится ощущение воздуха, воздушные перспективы. Продолжаю. Шестой сеанс. После просушки и отдыха приступаю к детализации картины. Составляю новую палитру. Здесь я убираю кубаль синий, достаточно голубой краски, Травяная зеленая, сиена жженая, марс желтый и белил титановый. Травяная зеленая на белилах два пятачка. В один светлый колер добавляю капельку марса желтого, а в другую капельку сиены сжогнуты. Эти краски немного гасят яркость зелени, и она становится чуточку утеплее. Еще два пятачка, та же зелень, только чуточку холодней, поменьше сиены и поменьше марса желтого. И еще один маленький пятачок на белилых с марсом желтым. Как и в прошлом, он пойдет в основном для светлых стволов деревьев. Продолжаем рисовать детали. Как было сказано ранее, на дальнем плане рисуется масса зелени. Деталей, как на переднем плане, мы не видим. Кстати, изначально говорил, повторюсь, что нужно чаще заглядывать в оригинальную репродукцию картины. Я сравниваю, анализирую, что у меня получается и что я вижу на оригинале. Смотрите, все поймете. Какую краску макается кисть, по возможности показываю. Смотрите, что получается на этом этапе. Видите, насколько спокойнее стали переходы от темного к светлому. Никаких ярких и кричащих цветов краски. Прозрачные краски сами по себе очень мощные в своем чистом виде. Но в смесьх с белилами они гасятся, успокаиваются. Продолжаю. Постепенно перехожу на средний передний план. Особенно передний. детали будут вырисовываться более подробно. Для оттенков песчаного берега составляю один пятачок колера с единой женой, замешанной на белилах. Далее сложно рассказывать о каждой веточке или там камушке. Их слишком много. У меня уже язык заплетается. Поэтому смотрите видеоряд, сами все поймете. Папоротник в левой части переднего плана. Это смесь синей зеленой краски, больше синей. К этой смеси прямо на палитре подмешиваю белило. Получается такой бирюзовый оттенок. Тонкой кистью рисую листья папоротника. Конечно я не вырисовываю досконально, как у Шишкина. Слишком большая разница в размере оригинала и моей копии. У него почти 2 метра по горизонтали, а у меня всего лишь 80 сантиметров. Поэтому у меня меньше возможностей для большего объема деталей. Да это и не нужно, а то при небольшом размере картина может запестрить. Вот что получается, когда прописываем детали, но уже под предварительной подготовкой предыдущих сеансов. Согласитесь, если бы мы писали свою картину в этом ключе, то уже этого было бы достаточно. Но мы работаем с копией, которая накладывает свои ограничения. Копия должна быть похожа на оригинал и точка. Копируя оригинал, мы учимся. Думаю, поняли. Перед совсем тонкой детализацией переднего плана лучше отдохнуть. Пусть предыдущая работа подсохнет. По-сухому будет проще писать так, всевозможные мелочи, такие акценты. Отдыхаю. Седьмой сеанс. Акценты. Завершение. Я уже говорил, но повторюсь, по-хорошему никаких сеансов не было. Я заканчивал и начинал работу, как душа пожелает. Но для разбивки фильма обозначил это как сеансы. Здесь даже оттенки на палитре не замешивались заново. Возможно, я приступил к работе на следующий день, поэтому краски еще не высохли. А пока работал с деталями дальнего и среднего плана, передний уже подсох. Ставлю более светлые акценты на крупных камнях. Мог подрисовывается зелеными колерами, ржавчиной сияной жженой или марсом желтым. Именно подрисовывается, знаете, как карандашом. Тоже говорил, что на переднем плане присутствуют зеленые оттенки, но в минимальном количестве. Все-таки в воде должны каким-то образом отражаться зелень деревьев. Но основные краски это сиена и марс желтый прозрачный. Ведь берег песчаный или глиняный, ну короче такой рыжий. В общем-то вся композиция построена на двух противоположных цветах. Холодная зелень и теплая рыжеватость. Камешки на переднем плане вырисовываются более тщательно. Только не нужно их выписывать, как голландские натюрморты. Посмотрите, в оригинале у Шишкина. Там всегда присутствует легкий, но такой небрежный мазок. В этом прелесть пейзажей, особенно шишкинских. Ведь в лесу нет ни одной идеальной ветки, все какие-то корявые. Ну так, я и рисую, но стараюсь не коряво. Поэтому, как рука пошла, так и нужно. Естественно, кисть должна давать направление ветки или травы В принципе, на этом копию картины можно закончить. Но я обещал вам одну фишечку, которая родилась из многослойной живописи. Вернусь к своим давним копиям корабельной роща. Вот об этой работе ничего говорить не буду. Она есть сфотографирована плохо и написана коряво. Здесь я уже больше постарался, но как видите, о чем и говорил в начале. Тогда мне казалось, что солнечный свет будет ярче, чем темнее тень. Оно может и так. Но чем больше контраст, тем меньше воздушного пространства. Воздух невозможно написать отдельно, его как бы не существует. Но вот за счет уменьшения контраста планов, он должен чувствоваться в картине. И самое главное. В этой работе для света я использовал кадмий желтый. Это кроющая краска. В ней нет никакого диапазона насыщенности, она просто насыщенно желтая. Что в разбавлении, что в наложении, она просто насыщенно желтая. Также и на солнечной поляне была применена эта краска, отсюда и кислотность светлых участков пейзажа. Теперь приведу пример сегодняшней корабельной рощи. Вначале я говорил, что одновременно писал две картины Шишкин. Корабельная роща немного опережала сосновый бор, поэтому она закончена, а сосновый бор на данном этапе еще нет. Поэтому я покажу именно на корабельной роще. И вы поймете, почему именно так я сделал и в картине сосновый бор. Когда стволы деревьев были почти нарисованы оставалось написать яркие солнечные пятна. Но вы знаете, что никаких кроющих красок на палитре нет. Если в конце работы добавить краску хотя бы кадмий с желтой, он выбьется из общей гаммы. Это уже будет чужеродная краска. Для себя считаю это грубой ошибкой в предыдущих работах. Нужно выкручиваться только теми красками, которые были взяты в начале и работали на протяжении. Так вот, все солнечные места на стволах и ветках я закрасил чистыми белилами Дал им просохнуть И затем просто покрасил чистым марсом желтым Смотрите. Вот на этой картинке стволы еще перебелены. А вот они же после обыкновенной листировки. Да, это именно прозрачная листировка. Белевых пятен на стволах не осталось. Марс желтый объединил свет и тень от хвои сосен на стволах. И никакой кислотности. Марс подсвечивается снизу от белого. Я вижу действительно появился свет, а не просто яркая краска. Перейдем к основному буру. Пора заканчивать затянувшуюся лекцию. Вы видите, как участки солнечного света на стволах и ветках перебелены. Остается этим же приемом лессировки просто подкрасить Марсом желтым. Еще чуточку поработать с передним планом. Вот, в принципе, и все. Для этого я разбавляю чистым маслом Марс желтый прозрачный. У меня масло светлое, полимеризированное. Вы не заметили, что на протяжении всего моего повествования звучит слово прозрачный, прозрачный, прозрачный? Думаю, вы поняли. Именно прозрачные краски работают на глубину. Пропуская свет через себя, отражаясь, свет подсвечивает прозрачную краску снизу. Поэтому морс-желтый, подсвечиваясь снизу, светится, как стекло светофора от лампочки. Они просто показывают цвет краски. Ставлю на копии картины галочку, что картина закончена. Это финал копии картины с картиной Ивана Шишкина Сосновый Бор. Предвкушаю вопрос, а нельзя ли сразу писать картину за один сеанс? Отвечу. В моем случае нельзя. Вначале я показывал копии любителей. Вот эта картинка яркая, но глубина не читается. Моя копия. Извините, не хвастаюсь. Художник говорит, я так вижу. Видите, как картина собирается в одно целое. Воздушная перспектива читается за счет отношения контрастности переднего плана с задним. Ну и темная глубина леса тоже не просто черная краска, а видна какая-то растительность. Друзья, для тех, кому интересны мои эксперименты по живописи, в описании под роликом я оставлю ссылку на архив с фильмом. Там же находится папка с фотографиями ⁇ Этапы ⁇ Можете скачать этот архив и пользоваться. Всем творческих удач, до новых встреч.